Привет! На связи, как обычно, Антон. Я уже показывал вам много крутых игрушечных машин, функциональности и виду которых позавидует любой взрослый человек, имеющий собственное авто. Однако я почти уверен, что после просмотра этого видео вы захотите себе все эти модели. Не верите? Тогда обязательно смотрите этот ролик до конца, ведь в нем вас ждут обалденные тачки в исполнении Лего! Ну а чтобы поддержать канал и ускорить появление новых выпусков, не забудьте порадовать меня своим лайком и комментарием под роликом, а также кликом на красную кнопочку. Ну а я, в свою очередь, для вас подготовил конкурс в конце видео на 1000 рублей. Ну все, погнали! Ребят, хотите поностальгировать? Когда я делал подборку, я очень долго думал над тем, чем же вас удивить на этот раз. И признаюсь, я был поражен, когда встретил такую крутую модель Кировца. Кто не знает, это советский колесный трактор общего назначения. На таком еще мой дед работал, да и меня катал. И черт возьми, эта игрушка действительно на него похожа. Машинка окрашена ярко-красным цветом и управляется пультом. С его помощью можно не только контролировать езду, но и управлять устройством для захвата. Кстати говоря, дополнительно хочу отметить большие колеса, позволяющие легко играться с трактором на улице, перевозить различные предметы и придумывать сюжеты для игр. Вот знаете, я вроде как взрослый мужчина. В игрушки уже тоже давно не играю. Но если бы меня спросили, что я хочу на день рождения, то я бы однозначно ответил, что вот эту крутейшую ламборгини. От настоящей, конечно, тоже бы не отказался, но давайте пока остановимся на модели от Лего. Она выполнена в масштабе 1 к 8 и имеет невероятное сходство с оригиналом. В качестве окраса используется лаймово-желтый цвет, золотые ободья колес и другие декорации, придающие нереальный вид. Модель имеет множество реалистичных функций, в том числе двигатель V12 с движущимися поршнями, а также переднюю и заднюю подвески. Не менее вас удивит и подвижный задний спойлер, открывающийся капот и багажник, детально проработанные дисковые тормоза и двери-ножницы. Набор включает в себя 3696 деталей. Обещаю, только от одной сборки вы получите уйму эмоций!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 Сама машинка полностью белая, окна здесь тонированы, а салон сделан в коричневом цвете, имитирующем кожу. Спереди на решетке располагается логотип компании, а ниже него номерной знак. Присутствуют задние фонари, зеркала и выхлопные трубы. А теперь перейдем к моей любимой части. Меня зацепил далеко не сам вид машины, хотя здесь он потрясающий действительно соответствует оригиналу, а внутреннее обустройство салона и открывающийся пультом багажник. Нет, серьезно, я настолько был этому рад. Обычно происходит так, что машина управляется пультом, с помощью которого можно контролировать работу фар, заводить или глушить двигатель и так далее. Но двери, багажник и окна приходится открывать или закрывать самостоятельно. Вместимость у багажника спорная, но в целом небольшие предметы туда можно поместить. А теперь поговорим о салоне. Что бросается в глаза, это обустроенная водительская панель. Есть руль, место для маленьких стаканчиков, дворники, педали и даже панельки, имитирующие экран. Следом у меня идет полностью дистанционно управляемое Scania серии R Longline в масштабе 1 к 22. Фура получилась очень яркой и просто завораживающий дух. Я являюсь огромным фанатом красно-черной расцветки, и как минимум поэтому не мог пройти мимо нее. Кроме того, на кабине у нее имеется красивый узор, чем-то похожий на орла. Машина с легкостью перевозит игрушечный груз и шикарно стоит на дороге благодаря 12 колесам. При желании прицеп можно отсоединить и управлять лишь самой сканией. При таком вождении ты испытываешь куда больше положительных эмоций, поскольку собственными глазами наблюдаешь за ее внутренним строением в лице всяких труб и тому подобного. Наверняка каждый родитель знает, насколько бывает трудно заставить свое чадо оторваться от игр и помочь по дому или, например, убрать снег с крыльца, если речь идет о проживании в частном доме. Поэтому я предлагаю совместить приятное с полезным. Вы спросите, как? Очень просто. У Лего есть немало игрушек, выполняющих не только декоративную функцию, но и способных помочь с какими-то несложными задачами. Вот, например, уборочная машина. Она оснащена отвалом, позволяющим скребать небольшой слой снега или убирать какой-нибудь мусор. Кроме того, сзади можно размещать различные предметы и перевозить их из точки в точку. Машинка также имеет откидывающуюся кабину, открывающиеся двери, декоративные штуки вроде зеркал, сигнальных фонарей, детализированной панели водителя и много подвижных частей. Ее можно оборудовать не только отвалом, но и пневматическим краном с захватом, лебедкой для буксировки техники меньшего размера и другими прикольными установками. Ребят, вот вы бы поверили в то, что какая-то игрушка, собранная из конструктора, может разгоняться до 30 км в час. Вот и я так сказал, что бред какой-то. И как же я ошибался. Это самобалансирующийся мотоцикл, выполненный в ярко-оранжевом цвете. Игрушка оснащена системой BooViz 2.0, которая позволяет развивать огромнейшую скорость – то есть представьте, такая вот крошка способна на Изи перегнать человека на роликах или каком-нибудь простеньком самокате. Мотик приводится в движение двумя двигателями и управляется серводвигателем. Как я уже сказал, хорошо балансирует. Имеет пружинный перед, потрясающую детализацию и свои фишки. Вроде трубы, расположение элементов, движущихся в процессе частей, датчиков, фонарей и так далее. Игрушка просто бомба. Что тут добавить? А это Лего Ford Mustang Boss 429 1969 года. Да-да, похожую тачку вы, возможно, могли вспомнить из фильма «Форсаж». Ведь, несмотря на то, что именно такую модель не показывали в фильме, ей владел звезда франшизы «Форсаж» Пол Уокер, который в жизни был заядлым автомобилистом и имел большую коллекцию спортивных автомобилей. Одним из самых ярких американских автомобилей Уокера был этот черный Ford Mustang Boss 429 в великолепном состоянии. Сама игрушка же выполнена не в привычном черном, а белом цвете, который смотрится, поверьте, не менее круто. Формы тачки переданы просто идеально. Сзади имеется подвижный спойлер, открываются багажник, двери, капот. Ну рай для настоящих автоколлекционеров. Но больше всего здесь интересного внутреннее строение. Вот вроде бы игрушка, а так хочется понять, из чего она состоит. А это вездеход Шерп. Такая машина с вами и в огонь, и в воду. Хоть с обрыва, она не боится абсолютно ничего. Большие камни, сложные подъемы, трава, снег – все пустяки. И неудивительно, ведь только посмотрите, какими здоровыми колесами она обладает. Кстати, настоящий шерп, помимо снега, грязи и болот, преодолевает преграды высотой до 70 сантиметров. А благодаря огромным колесам, диаметр которых 160 сантиметров, вездеход может плавать по воде. Но вернемся к нашей модели из Лего. Весит такая машинка довольно немного, но при этом она хорошо сохраняет баланс и не падает при малейшей наклонности. Для интересного вида имеет светящиеся фары, проработанный салон с двумя креслами, панелью и какими-то рычагами, а также вместительный задний отсек, куда можно поместить груз, ну или парочку мини-человечков. Однажды я был на шоу Бигфутов, и после этого стал их огромным фанатом. По этой причине я всегда добавляю выпуск какие-нибудь такие модели. На этот раз мой глаз пал на вот эту машину, отличающуюся полностью индивидуальной сборкой лишь одного человека. Он собрал в ней все самое лучшее из радиоуправляемых машинок. Из-за нереально крутой амортизации, этот Бигфут вполне себе может гонять по настоящей дороге и преодолевать реальные преграды. Ну, или если автор захочет, он сможет прицепить куда-нибудь на крышу GoPro камеру и поснимать изумительные кадры. Чуть не забыл. Каждое колесо имеет собственный моторчик и акселератор. Сверху у Бигфута имеется яркая подсветка, а снизу массивный и красивый бампер. В общем, очень интересная модель, которую лично я бы сразу купил, будь у меня такая возможность. Если вы хотели увидеть такой Лего джип, который был бы просто воплощением всего самого крутого из выпусков, то вот вам следующая модель. Она буквально впитала в себя как губка крутые качества иных внедорожников. В ней можно заметить грозный устрашающий внешний вид, массивные колеса, надежную амортизацию, наличие запасных колес, открывающиеся двери и иные части машины, идеальный баланс-контроль, встроенный эвакуатор, яркие фары, несколько скоростей и многое-многое другое. В общем, автор непременно заслужил лайка за проделанный труд, потому что я давно ничего подобного не видел. Уверен, что придать ей ярко-красный окрас было правильным решением, так как теперь на нее положит глаз любой встречный. А этот набор посвящен обновленной версии Бэтмобиля, которую мы могли видеть в фильмах «Бэтмен. Начало» и «Темный рыцарь». По своему виду он напоминает танк или какую-нибудь гоночную тачку. Снаружи видны бронированные пластины разного размера и форм. Спереди установлены два больших колеса с рифлеными шинами и золотыми дисками, которые широко расставлены и прикрыты боковыми защитными панелями. А задние колеса расположены попарно, что улучшает проходимость и позволяет маневрировать на дороге даже при полном разгоне. Корпус супергеройской машины выполнен из черных деталей в сочетании с золотыми и серебряными элементами. В центре расположена кабина водителя. Чтобы в нее заглянуть, нужно отодвинуть съемную крышу. Бэтмобиль вышел и правда достойным главного персонажа. Думаю, о подобной игрушке мечтал бы любой истинный фанат Бэтмена. Следующее чудо представляет собой гоночный танк. Да-да, вы не ослышались. На этой машине вполне реально гонять по бездорожью с высокой скоростью, при этом сохраняя баланс и не теряя обороты. Также создатель придумал на ней сверху некий кармашек, в котором всегда можно разместить свою GoPro-камеру и начать запись. Модель, как и подобает иным танкам, имеет гусеничный ход. Признаться честно, я без понятия о том, что еще в нее такого запихнул автор, но явно он посидел не один час над ее сборкой. Иначе объяснить такой функциональности я ну никак не могу. Внешним видом подобный вариант похвастаться не может, но думаю, вы со мной согласитесь в том, что тут фишка совсем не в нем, а в его возможностях.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 Это нереально крутой Лего Дракстер, который уже готов рвать и кромсать асфальт. Его ярко-голубой окрас с элементами черного, спортивными наклейками и розовым пламенем – просто нечто. Под капотом расположен восьмицилиндровый мотор, а огромные задние шины, мощная выхлопная труба и шикарный задний спойлер напугают кого угодно. Скоростной автомобиль не только детализированно повторяет конструкцию Дракстера, но и способен выполнять присущие ему функции – Наличие специальных рычагов предоставляет возможность модели буквально вставать на дыбы при разгоне, поднимать кузов с фиксацией и двигать передними колесами. Далеко не все транспортные средства способны удивить своими возможностями кататься по снегу, но только не это. Это классный снегоход от Лего, который можно смело брать с собой на зимние прогулки или вместе с ним кататься на горках. Свободно передвигаться по снегу и проходить все различные препятствия ему позволяют гусеничный ход и передние лыжи. И да, все это собирается из конструктора. Даже не верится. Снегоход выглядит довольно реалистично. На чем-то подобном я уже катался, когда был в горах. Не менее меня впечатлило и то, что во время поворотов рулю снегохода тоже поворачивается. За этим так интересно наблюдать. Что сказать, очень круто вышло.